привет друзья сегодня снова говорим о штрафах для автомобилистов а именно о штрафах за перевозку пассажира не пристегнутой ремнем безопасности и о штрафах за трещину на лобовом стекле начнем с того можно ли перевозить пассажира не пристегнутого ремнем безопасности Часто водители не обращают внимания на то, приснедут ли пассажир в его автомобиле или нет. Но далеко не всем автомобилистам известно, что ответственность за пассажиров или за последствия в случае ДТП с непристегнутыми пассажирами полностью ложится на водителя. Автомобилист несет персональную ответственность за то, что не пристегивается сам, а также за то, что перевозит пассажиров, которые не пользуются ремнем безопасности. Правило дорожнего движения предусматривает, что пассажир во время передвижения на авто обязан пользоваться ремнем, если его наличие предусматривает конструкция транспортного средства. В противном случае, на водителя или на пассажира могут выписать протокол за нарушение правил дорожнего движения и привлечь к административной ответственности. Одновременно правила дорожнего движения обязывают водителя использовать ремень безопасности и запрещают ему начинать движение до того момента, как все пассажиры пристегнут ремень. Получается, что водитель берет на себя обязанность самому использовать ремень безопасности и следить за пассажирами в своем авто. Если пассажир категорически не согласен пользоваться ремнем безопасности, то водителю запрещено начинать движение. Нарушение данных правил дорожнего движения, а именно отказ пользоваться ремнями влечет за собой административную ответственность и предусматривает штраф в сумме 510 гривен. Если факт перевозки пассажиров без ремня безопасности обнаружен инспекторами патрульной полиции во время оформления дорожно-транспортного происшествия, соответствующими последствиями, то водитель может еще и нести ответственность на основании статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Чтобы не допустить таких последствий, перед началом движения убедитесь, что все, кто прибывает в авто, пристегнули ремни. И только после этого начинайте движение. Помните, что ремень безопасности может спасти жизнь. В случае ДТП непристегнутый человек рискует просто вылететь через лобовое стекло. Чтобы предотвратить административную ответственность или куда более серьезные последствия ДТП, лучше строго соблюдать правила дорожного движения и всегда использовать ремень безопасности. Теперь поговорим о том, могут ли полицейские штрафовать за наличие трещины на лобовом стекле автомобиля. Из своей практики скажу, что при фиксации наличия трещины на лобовом стекле инспектора патрульной полиции как правило выписывают постановление на основании части 1 статьи 121 кодекса административных правонарушений. Она предусматривает штраф в сумме 340 гривен. При составлении протокола полицейские руководствуются тем, что водитель управляет транспортным средством с техническими неисправностями. В случае повторного правонарушения водителю запрещается управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. Что говорит нам закон? Согласно государственным стандартам, на лобовом стекле колесных транспортных средств Действительно, недопустимы сколы или трещины в зоне работы стеклоочистителей. В то же время в других государственных стандартах прописано, что подобные повреждения не классифицируются как техническая неисправность. При этом в правилах дорожного движения нет такого пункта, как запрет эксплуатировать транспортное средство с трещиной на лобовом стекле в районе работы стеклоочистителей. Поэтому, если исходить из правил дорожнего движения, то трещина или скол на лобовом стекле не являются технической неисправностью автомобиля, при которой запрещено его эксплуатировать. Трещина на лобовом стекле даже в зоне работы стеклоочистителей, не может быть преградой для эксплуатации транспортного средства. Это означает, что возможность привлечения водителя к административной ответственности полностью исключается. На этом все. Жду ваши комментарии и предложения касательно тем для наших следующих встреч под видео. Берегите себя и своих близких. Пока!